Теперь, друзья, я постриг так же самый аналогичный, как с этого края, так же сделал с этого края. Сделал с нуля, главный переход. Сделал вот, вот так. Вот, и все тоже в лимитатуре. теперь Теперь точные да? Здесь я тоже свои нюансы есть. И я вам сейчас покажу ваши Так, Смотрите, друзья. Пожалуй, как-то тень что-то отсвечивает синим. Товбок сюда, вот так. Еще, еще, еще, еще, еще. Может, камера надо было почистить. Не вот. Смотрите, друзья, на да, вот так. Вот я ищу. У нас здесь вот лобный выступ, да. Вот от него я беру, от него сантиметр ниже, да, это получается середина наша, да, середина от лобного выступа на сантиметр ниже, вот отсюда все будет идти ноль. Дальше мы будем делать наверх уже плавный переход. И от лобного выступа у нас все параллельно должно быть, прямо. Мы не трогаем каркас, мы здесь можем закруглять, делать насадками внизу. А здесь вот этот каркас, он должен быть прямо. И то, что лишнее, опять же, там, мягче сделать, мы должны вывести все сюда и здесь, что там лишнее, здесь убрать. Но не уходить вот сюда, не закруглять. Закруглять мы можем вот здесь, где плавный переход будем делать. Понятно, да? так держи Паша. вот смотрите друзья вот у меня я сделал вот у нас у меня вот, где-то вот здесь у меня лобный выступ да вот этот и от него сантиметр ниже я сделал и вот отпустился и вот эту линию да вот линию да я тоже ее делаю вот квад... прямую я не закругляю туда и не ухожу на низ я ее делаю прямую, чтобы у нас квадратура была на затылочной зоне. И вот это вот все, вот эта нижняя у нас уйдет на ноль. Некоторые барберы, да, они это оставляют для ориентира. И здесь уже начинается работать, делать мягкий переход, да. Вот сантиметр берется, и эта линия она смягчается и плавно-плавно делается до да, переход смягчает вот эту линию сантиметр да потом здесь побольше насадка до да, либо расческа но все должно быть идти параллельно голове не уходить туда не завалить нам квадрат и чтобы у нас макушка получилась при оконцовке вот вот вот так расческа все должно быть параллельно здесь все градуироваться, все смягчаться, не уходить вовнутрь, а параллельно вот так машинкой работаем. Чтобы у нас макушка была закругленная форма, не ушла туда. Не завалить нам макушку, чтобы она у нас красиво получилось. Все, поехали. Вот смотрите, друзья, вот я сейчас свел тоже. А нет, да и нашу линию, да, сделал ее мягкой. Не знаю, вот сейчас так вот покажу, вот так. Освещение не очень все равно вот видно, да, вот наша плавность. Вот так вот у нас получилось. Теперь я перехожу уже в фронтальной тюменной зоне, да? буду стричь ножницы.